Я же использую вот такие четки в своей жизни. Я специально их положил. Я использую вот такие четки. Для чтения определенных мантр я использую золотые четки. Для работы повсеместно с людьми и, собственно, работы с собой я пользуюсь вот такими четками. Это четки сделанные из янтаря, двух цветов. Мутный такой, костяной и прозрачный. Между ними по 8 Штук. Также у меня четкие не на 108, а на 122. Почему? Тоже имеет значение. Я об этом рассказываю на ступенях. Все четкие можно приобрести в моем магазине Дуйко Маркет.